Добрый день, идет. Да, да, да. Добрый день, дорогие друзья. Я желаю, чтобы у вас в новом году все было хорошо. Никак в этом году. Потому что в этом году, бля, одна херня была. Никому денег не платили. Сигареты нет, за что было. Курите, как нищий человек, парламент курил. Я, я вот еваки.. Понимаете... Ой, извините, пожалуйста. Я просто Новый год праздную. Я желаю, чтобы в новом году все было. Завшибусь! В общем, щасечка, здоровочка! Все будет хорошо! Вы главное верьте, друзья мои, любят! Я вам сейчас включу песенку, просто зашибенную. Все вы послушайте. Ладно, говори что-нибудь. Ну что сказать. Ну вообще-то видит. Что? Химгоф взорвет Новый год, короче, поняли, да, на районе, бля. Да. Короче, совсем в новом году было шикарно, бля. Болоса, ебал, бля. На Новый год я буду праздновать Новый год. Да ладно. Ладно, колеса, давайте, пока.